Здесь. Потом Встреча Весь вопрос, значит, будет ответ дым сигарет, электрический совет, не бумажных ни нет, нет Покажи мне скорее секрет Пора спать, ведь скоро до стою Открываю глаза, курю ухожу в Никур. Города не ждут Ни в одном никогда И вот Вечерок настает включен Уже автопилот Домой Прихожу сам не свой Постой Что же это с тобой? Дым, сигарет, электрический совет Прожитых лет. Есть вопрос значит будет ответ. Пыль сигарет, электрический совет. Не бумажных, а ни не монет, нет. Покажи мне скорее секрет. Smile Сигарет, электрический совет, не бумажных они. А